Лариса Ларионова, подскажите, пожалуйста, если можно, как помочь дочери 42 года выйти замуж? Не было никогда, но есть сын, 23 года, спасибо большое, удачи во всем. Я когда-то целый семинар такой записал, вы знаете, мне бы хотелось вам искренне помочь, но дело в том, что это не... Проблема такая вот щелчка пальца. И нет такого вот единого, наверное, метода, который бы помог женщине на 100% выйти замуж. Но все равно одно «но» есть. Я заметил, что женщины, у которых есть больше чувств того, что им нравится жить, которые возникают у них в виде чего-то такого теплого. То есть, знаете, есть вот хорошее слово, оно называется «доброта». Вот если такая доброта есть в человеке, то она может создавать ощущение в центре грудной клетки чего-то теплого и приятного. Наверное, именно это ощущает женщина в тот момент, когда она рожает или получает на руки ребенка. Ну опять-таки, скорее всего, это не все женщины ощущают, есть такие, которые ничего там не ощущают. Так вот, вот такая доброта внутренняя, которая человек, опять-таки, это я не говорю о качестве каком-то, я говорю о чувстве, вполне физиологическом чувстве, ощущение, которое возникает в центре грудной клетки. Его можно назвать условно ну, неидентифицированным, то есть это ощущение такого тепла, распирания, может быть радостное какое-то. Вот его можно в себе выработать, или найти, или вспомнить что-то. И вот это ощущение, если женщину научить в тот момент когда она думает о мужчинах общается с мужчинами в этот момент ее научить создавать или чувствовать вот это чувство в центре ее груди то скорее всего это будет для нее магнитом который очень быстро привлечет в ее жизнь мужчину который захочет с ней жить проверено